Для приготовления этого блюда используют только нежнейшее мясо. Блюдо простое, но стоит правильно его обжарить, не передержать на сковороде. Итак, рецепт, как приготовить филе миньон на сковороде. Используйте цельные перчинки, измельчив их самостоятельно. Так перец будет ароматнее и насыщеннее по вкусу. После обжаривания сделайте соус на основе жира, который образовался в процессе обжаривания. Блюдо стоит подавать горячим но не сразу со сковороды, а спустя несколько минут. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. 1. Вымойте и оботрите салфетками мясо, посолите с двух сторон. 2. Смесь перцев выложите в пакетик и измельчите молотком или скалкой. 3. Две стороны каждого кусочка мяса обмакните в смесь перцев. 4. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте к нему растительное. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. Выложите мясо пряной стороной на разогретую поверхность. 6. Обжаривайте с каждой стороны около 4 минут. 7. Переложите мясо со сковороды на тарелку и сразу накройте фольгой. 8. В это же время сделайте соус. Верните сковороду на огонь и влейте осторожно сливки. 9. Влейте алкоголь и варите соус 2-3 минуты, постоянно помешивая. 10. Выложите мясо обратно в сковороду к соусу. 11. Переложите мясо в тарелку и полейте каждый кусочек 1-2 ложками соуса, подавайте его сразу к столу. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Теперь о составе нашего блюда. Филе миньон, 4 штуки, каждый по 4-5-5 см толщиной. Сливочное масло, 1 столовая ложка. Оливковое масло, 0,5 столовые ложки. Соль, по вкусу. Смесь перцев горошком, 2 столовые ложки. Сливки, 1 стакан. Виски или коньяк, треть стакана. Количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. До свидания, друзья.